Всем привет, с вами блог Фрилансера. В сегодняшнем видео расскажу о смарт-объектах, как их создавать и в чем их основные преимущества. Смарт-объекты это вид слоев, который позволяет производить обратимое редактирование изображений, не затрагивая его пикселей. Сейчас я покажу что это такое. Перейду в программу Photoshop, открою изображение. Такой вот SmartGirl. Как создавать смарт-объект? Я использую два способа. Первое это изначально открыть изображение как смарт-объект, файл открыть как смарт-объект. Второе это преобразовать текущую картинку в смарт-объект. Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем преобразовать смарт-объект. Смарт-объект можно определить с помощью специального ярлака, который появляется около слоя около слоя с изображением. В чем преимущество смарт-объектов? Первое – это изменение размеров и трансформация без потери качества. Продублирую наш, наш слой. Первое я растрирую. Привычной у нас форме будет в виде растрирования изображения. Второе оставим, оставляем как смарт-объект. Выделим оба слоя, нажмем Ctrl-T и уменьшим наши оба, оба изображения. Затем мы поняли, что уменьшились слишком сильно и захотели вновь их увеличить. Что стало с растрированным изображением? Она у нас размылась, потеряла свое качество. Смарт-объект остался у нас таким же. Абсолютно то же самое происходит при трансформации угла. Допустим, нам необходимо повернуть наше изображение, а затем вернуть в исходное состояние. Упс, я забыл расстреливать, Сейчас я рассеиваю и еще раз покажу. Повернули. И вернули. Что осталось углами расфирированным? Они у нас потрепались немного, потеряли свои качества. Смарт-объект у нас остался точно таким же. Второе свойство это умные фильтры или смарт-фильтры. Что происходит когда мы накладываем фильтр на обычное изображение. Давайте я покажу вам фильтр. Пусть это будет размытие по гауссу. Допустим, вы применили фильтр и уже в конце проекта вы поняли, что вы перестарались, либо вам фильтр вообще не нужен. История уже тут не поможет, вы ушли слишком далеко. Вам уже здесь ничего не сделать, придется открывать изображение заново и применять снова фильтр тяжелый случай, что происходит при использовании смарт-объектов. Пусть мы применили тоже размытие, и в конце поняли, что оно вам не нужно. Мы просто берем и отключаем... отключаем маску слоя, которая привязывается к смарт-фильтру, вернее к смарт-объекту. Все, вы можете ее удалить и создать заново без потери качества. Либо выбрать маску слоя и с помощью ластика убрать размытие где вам не нужно. Это очень-очень удобно и экономит кучу времени. Смарт-объекты как таковые редактировать нельзя. На них нельзя использовать штамп, ласт, кисточку и другие инструменты. Появляется знак запрета. <coughs> не удается использовать инструмент штамп и так далее. Видите, рисовать нельзя. Предыграть нас. Расстреливать объект. Растерировать не обязательно. Мы можем дважды нажать на, смарт, на наш смарт-объект. И откроется новая вкладка, уже с растрированными копией данного объекта. Мы можем произвести здесь любые манипуляции. Все они будут дублироваться вот сюда. вот. Сейчас покажу. Допустим, вы захотели немножко отредактировать нашу картинку. Затем вы можете просто сохранить ее. Она у нас сохранится отдельным файлом на компьютере. Все, и все изменения у нас произошли автоматически здесь. Тем самым мы создаем порядок также в слоях нашего документа. Вместо нескольких слоев у нас создается один смарт-объект. Затем дважды нажимаем левой клавишей мыши и снова открывается у нас все по слоям. Снова можете производить любое любое редактирование нашей картинки. Готово. И есть еще одно полезное свойство. Это создание связанных копий. Об этом я расскажу в следующем видео коротком, чтобы не дотягивать здесь. Скажу одно, что она тоже также экономит массу вашего времени и нервов. Если вы не привыкли работать со смарт-объектами, изначально вам будет казаться, что это очень долго и муторно, вы делаете лишние действия, теряете время. Я изначально тоже думал точно так же. Но со временем, когда вы привыкнете их использовать, вы поймете, что это наоборот экономит кучу времени, кучу нервов и создает у вас порядок в слоях. На этом видео урок окончен. Подписывайтесь на мой канал на YouTube, вступайте в группу ВКонтакте, ставьте лайки и до следующих видео уроков. Пока!